Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как решить проблему бесплодия. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Бесплодный брак – это отсутствие при регулярной половой жизни в течение 12 месяцев без предохранения беременности. Бесплодие бывает первичным, когда ранее нет указаний на перенесенные беременности, и вторичным, когда были беременности, даже если они заканчивались неудачно, например, не вынашиванием беременности или внематочной беременности. В структуре бесплодного брака э, мужской фактор бесплодия и женский фактор бесплодия занимают по 30%. Смешанное бесплодие, когда есть э, причины отсутствия беременности у мужчины и у женщины, в 25% случаев. И Бесплодие неясного генеза ставится в 15% случаев. Если говорить о причинах возникновения бесплодия у женщин, то здесь выделяют. Эндокринные факторы, когда отсутствует овуляция у женщины. Трудноперитониальный фактор бесплодия, когда... После перенесенных воспалительных заболеваний на придатках и матке образуются спайки, которые мешают продвижению гомет. Маточный фактор бесплодия. При таких заболеваниях, как миома матки с субмукозным расположением узлов или их большим количеством, полипоэндометрия, внутриматочные синехи, хронический эндометрит, пороки развития матки. Шеечный фактор бесплодия – это анатомические и функциональное состояние шейки матки, при котором невозможно Движение сперматозоидов, и в некоторых случаях даже происходит их гибель, иммунологический фактор бесплодия при наличии антиспермальных антител у женщин к сперматозоидам полового партнера. Группу риска по возникновению возможного бесплодия мы можем отнести. Женский возраст старше 35 лет, принесены воспалительные заболевания на органах малого таза, половые инфекции, ранее проведенные операции на гениталиях, особенно если они были произведены в экстренном порядке или лапаротомическим доступом. Также установлен диагноз наружный генитальный эндометриоз. И таких пациенток необходимо детально обследовать. Даже если не стоит вопрос в лечении бесплодия, при обращении их в лечебное учреждение. Как правило, при отсутствии детей в браке, женщина почти всегда берет на себя всю полноту ответственности за это. Но мы знаем, что мужской и женский факторы занимают одинаковое количество процентов, Этот по 30%. Поэтому пару нужно обследовать одновременно, гинеколог обследует женщину, а андролог обследует мужчину. Путем определенных диагностических методов выявляют все-таки факторы бесплодия и проводят своевременное лечение. Мы знаем, что, к сожалению, репродуктивный возраст женщины ограничен. Так, если в популяции в течение года при регулярной половой жизни без предохранения до 30 лет у женщин в 80% случаев возникает беременность, то у женщин до 40% – это всего лишь 20%, а после 40% менее чем 10% случаев, поэтому очень важно своевременное обращение к гинекологу на этапах планирования беременности, когда можно выявить э, нарушения и своевременно пролечить их и достичь долгожданной беременности. У лечении бесплодия врач принимает решение, когда пара полностью обследована. Если выявляется мужской фактор бесплодия, то, конечно же, мужчина занимается андрологом. А вот при женских факторах бесплодия гинеколог назначает своевременное лечение в зависимости от выявленных нарушений. Если это эндокринные факторы, когда отсутствует овуляция, то врач назначает гормональные препараты, которые направлены на созревание яйцеклетки. При трубноперитониальном факторе бесплодия гинеколог направляет женщину на оперативное лечение, где доступом пытаются рассечь все спайки и восстановить проходимость маточных Труп. Если эта э, операция оказалась неэффективной, э, в течение шести месяцев после операции не возникает беременности, то акушер-гинеколог направляет на следующий этап – это ЭКО. Современная медицина может решить проблему бесплодия практически для любой пары. В настоящее время существуют консервативные методы лечения, лапартомические, органосохраняющие методы, а также экстракорпоральное оплодотворение, включая суррогатное материнство. В Альфа-центре здоровья накоплен богатый опыт решения проблемы бесплодия. Поэтому, если вы хотите приблизить наступление долгожданной беременности, приходите к нам, мы вам поможем. Чтобы записаться на прием к гинекологу, нажмите на ссылку под этим видео.